Живые и мертвые. Вам посвящается этот фильм о 41-м страшном и героическом годе. Только военным товарищем. Только военным. Проходите. Проходите. Проходите. Только военным, товарищи. Только военным. Проходите. Проходите. Проходите. Я как приеду, сразу же тебе напишу. Не надо. У тебя не будет времени. Просто дай телеграмму и все. Нет, я непременно напишу. Ты жди письма. Они еще не могли представить себе, что ничего, ровно ничего из того, о чем они сейчас говорили, уже долго, а может быть и никогда не будет в их жизни. Ни писем, ни телеграмм, ни свиданий, ничего. За рекой! Товарищ старший политрук, нам нужен комендант гарнизона. Сборный пункт за рекой. Мы уже сутки ищем коменданта гарнизона. А я вам говорю, сборный пункт за рекой. Ну хоть это раз до своих частей не добрались. Что делается? Про какую газету вы говорите? Какая может быть теперь газета? Я по должности армейский газетчик. По должности. Все мы здесь путники, странствующие из отпусков. Вам нужно в штаб или в политуправление фронта. Вам там скажут, куда являться и что делать. А где сейчас штаб и политуправление? Где-то под Могилевым. Вот он едет туда. Возьмите его с собой. Берите свои вещи и пошли. Нет у меня вещей. Когда бомбили подорше, остались в поезде. Но мои вещи тоже все тут. Дары шинеля нет. Сгорело в машине. Все сгорело. Дети метров двести вперед. Проголосуем до Орши. Не задержу я, задерживайте вы. Здесь сейчас находится ваша редакция, к сожалению, не знаю. Признаюсь, пока еще не знаю, где находится политотдел вашей Третьей армии. И вообще. Садитесь. Ешьте. Еще жена в Москве упаковала. Сердился на нее, что ты снаряжаешь, а теперь рад. Я рад, что встретил вас. Устали китаться. Вы первый хоть немножко знакомый человек, которого я встретил за последние пять суток. Главное, больше не надо бродить, совать свои документы, выслушивать ответы неизвестно, не знаем. Очень устал. Да, тяжело. Ешьте. Сегодня утром выпустили газету, а куда везти, неизвестно. С утра рассадил людей по машинам, разослал по разным дорогам, чтобы в каждую часть, какую найдут, отдали пачку газет. Газеты отдадут. И материал, может быть, привезут. А у вас есть какой-нибудь материал? Я видел за эти дни столько, сколько не видел за всю жизнь. Но разве можно написать об этом в газете? Нет. Нет у меня никакого материала. Вообще тяжело. Товарищ батальонный комиссар, разрешите обратиться. Познакомьтесь, товарищ Сенцов будет у нас вместо Турмачева. Младший полидрук Люсин. Товарищ батальонный комиссар, оружие Турмачева осталось. Я проверил, все в порядке. Оружие осталось. Ночью ехал на редакционный полуторки в политуправление. Кто-то остановился фонарем, стали проверять документы. А потом из Ногана в упор и скрылись. Возьмите. Из-под самого Борисова даже без нога найдете В отпуск ехал, не думал. А если бы не думали, не гадали, еще была одна, то эти думали, и гадали. А на поверку то вот как все получилось. Товарищ батальонный комиссар, говорят, наши части за Березиной сильно потрепали немцы. Где это? А вот здесь. На подступах? В Бобруйску. Разрешите мне завтра отвезти туда газеты? А недалековато ли? Честно говоря, после того, что видел, очень хочется быть там, где дерутся. Очень хочется. Ну что ж, поезжайте. И товарищи Люсина с собой захватите. Есть! Идут. Вышли, небось, в первый же день, как только началось, с Барановичи. А на восьмой это день вон куда пришли. Да... Товарищ старший витрог. Непонятно, тихо. Хоть грибы собирай. До Березины еще 10 километров. 10 километров что? Раз, два и приехали. Так вот куда приехали? Товарищ командир, какие будут приказания? Какие приказания? У вас есть свое начальство. Да нет у нас своего начальства. Позавчера послали парашютистов ловить. Какие сейчас могут быть парашютисты, когда немцы через березину переправились? Кто это вам сказал? Да вот уже артиллерия, разве вы не слышите? Не может быть. Товарищ начальник, возьмите нас с собой, зачислите бойца. Не дожидаться же нам тут, когда фашист на зук сдернет. Или может форму снимать. Мы сами ищем какую-нибудь часть. Хотите ехать с нами, полезайте в кузов. А куда вы едете? Туда. Ага. Поехали. Кругом мистераш ныряет, а наши тяжелые так идут, без истребителей. Товарищ старший политрук, 4 километра до березины осталось. Сейчас будет часть. Не может же в конце концов никого не оказаться на этом берегу. Наша спросили. Ух, свой же мост бомбят. Стойте! Стойте! Остановись! Стойте! Стойте! же! Стойте! Стойте! Остановитесь. машина идет. Побрусь. Так немцы переправились на эту сторону березины. Какие немцы. Танки! Где? Метров семьсот отсюда. У нас только сейчас с ними бой был. Вот всего семь человек осталось. Были б гранаты, взрывчатка, а то что из нее-то танку сделаешь. Товарищ Сташибли, друг, разрешите обратиться. Может, повернем до выяснения? Повернули. Лезьте в кузов, поедете со мной. Давай винтовку. Посадите раннеров в кабину. На парашютах. А может у них и парашюты? А может они еще живы? Бля, поехали! Поехали! Поехали! поехали. поехали. поехали. поехали. поехали. поехали. поехали. Моменты передать вам? Оставьте у себя. Мне сдаются те, что по правую руку спустились. Их еще дальше отнесло. Надо подъехать метров четыреста и прочесать лес. Помните. Видели прямо над нами. Видели, как наших соклов как слепых котят. В общем, переправу разбомбили. Мост с танками пустили под воду. Задание выполнили. Хоть бы один истребитель дали в прикрытии на всех. Ваших двух товарищей нашли. Но они уже мертвые. Мы тоже не живые. Лучший штурман полка. Мой штурман. Лучший экипаж в полку был. Не загроженности тени отдали. Документы оружие взяли, взяли. Хотят тройку сопровождают. Поехали. Eat. Идите в лес. Поймайте этого фашиста. Живым брать? Как выйдет. Лишь бы не встретился со своими. Поворачивайте машину, поедем искать нашего. На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. Но сейчас ему было страшно до отчаяния. Он со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног. Он был бы рад, если бы фашисты, придя сюда, нашли тело того никому неизвестного старшего лейтенанта, который четыре года назад сбил свой первый фокер над Мадридом, а не тело генерала-лейтенанта Козырева. Он впервые в жизни проклинал тот день и час, которым раньше гордился, когда после Халхингола его вызвал сам Сталин и, произведя прямо из полковников генерал-лейтенанты, назначил командовать авиацией целого округа. Сейчас перед лицом смерти ему некому было лгать. Он не умел командовать никем, кроме самого себя и стал генералом, в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть и так. Но он вспоминал перед смертью только войну. Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть и так. Но он перед смертью думал только об одном – о войне. Он все-таки сбил сегодня еще одного фашиста. Тридцатого и последнего. В его душе не было предсмертного ужаса. Была лишь тоска, что он уже никогда не узнает, как все будет дальше. Козырев! Что с тобой? Стрелял. Наверное, думал, что мы немцы. Давай, перевяжу. Потом в машине. Берите. Фронтовой газеты. ищем своих людей. Вот-вот мы их задержали. Они на вас и ссылаются, как вы им дезертировать помогали. А ну давайте машину с дороги и к нашему капитану. Там разберемся, кто наши, кто ваши и кто вы сами. Эй, ты! Подойди сюда! С тобой майор говорит! Сунь нас. Я все равно имею приказ никого не пропускать. Портнягин, сядь на крыло, проводи до капитана. Есть. Поехали. Стой! Милиция с кузова на землю. Здесь останетесь. Поехали. Отправляй направо. Шагом, Я помощник командира 17-й танковой бригады по тылу, а вы кто? С вами ясно, товарищ майор. А вот вы, зачем вы людей в тыл с переднего края за собой тащите? Кто на это право дал? Не мог же я их бросить в лесу, когда немецкий танк... Да у страха глаза велики. Одним снарядом с танка 10 человек свалить, да еще в лесу, да это ж враги! А вы уши развесили. Так сколько хочешь, можно в тыл увезти. Они напугались, другие часть свою в тылу ищут. Вон их там в чувство приводят. Командир бригады приказал мне к вечеру сколотить 300 человек. Из тех, что вон, по лесам шляются, и я их сколочу, будьте спокойны. И вашего младшего политрука возьму, и вас. Он в бок ранен. Ему в госпиталь скорее ехать надо. Ранен. Доложите своему политруку. Почему вы остаться и идти в бой отказываете? Или вы тоже ранены, но от меня скрывали? Я не ранен. Я ни от чего не отказываюсь, я на все готов. Но у меня есть задание редактора поехать и вернуться. И я без приказания старшего по команде не могу своевольничать. Ну? Как вы ему прикажете? Пока я тут людей собираю, на березине бригада свои последние головы кладет. Да, конечно. Оставайтесь, товарищ Люсин, если хотите. Я бы тоже. Ну, теперь все. Идите к старшине и вместе с ним принимайте команду над группой. Только вы доложите редактору про это самоуправство. И что вы тоже доложит. Доложит, не беспокойся. Иди, выполняй приказание, ты теперь у нас в бригаде. А не будешь подчиняться, так знаешь, жизни лишу. Езжайте. Раз вы ранены, я не держу. У нас в машине еще двое раненых и убиты. Пошли. Пожалуй, здесь останусь. Слушаю, слушаю. Когда же они связь дотянут? Винтовку дашь? Не дам. Не дам, дорогой сокол. Куда ты мне и что это даст? Иди туда! От самого Слуцка пятимся. Каждый день мучаемся, что вы мало летаете, иди летай, ради Бога, вот все, что от тебя требуется. Остальное сами сделаем. Не дашь, сам достану. Ах. Поезжай. Только штурмана Слушаю. моего, Господи, доставь по-хорошему. Слушаю. Слушаю. Слушаю. Слушаю. А как ваша фамилия, товарищ капитан? Фамилия? Что, жаловаться хочешь? Зря. На моей фамилии вся Россия держится. Иванов. Запиши. Или так за запомнишь? Запомню. Возьмите газеты, а не в кузове. чтобы вернуть. Печатайте, печатайте. Я тогда не одобрил, что товарищ Сенцов разрешил вам остаться у этого Ивана Уля на котором вся России держится. Что же мне прикажет всех части раздать? Сегодня, вас, завтра, Сенцов, пусть завтра, еще кого-нибудь, самоуправство. Ну, в общем, вы оба вели себя молодцами. Мне шофер потом все рассказал. Вот что. Поезжайте в госпиталь и заберите с собой Синцова, я ему обещал, если будем переезжать. Есть, Вы только не говорите, что немцы перешли Днепр возле и обходят Могилев. Не надо поднимать излишней паники. Есть. товарищ Как вы только от этого капитана делались. Вот зверь, а! Не так страшен черт, как его молюет. Госпиталь, где находится? На той стороне реки. Товарищ в Смоленск. Здорово! Здорово, здорово! Когда ты сюда подскочил? Подскочил. Все тоже любимое словцо. Ты-то откуда подскочил? Я. Я еду сейчас по шоссе, увидел, как немецкие танки бьют. Подскочил и снял. Три танка разделали, как бог черепаху. Жаль, только далеко друг от друга стоят. Но ничего. Природу вырежу. Один другому подклею, панорама будет, во. А сейчас куда едешь? Мне сказали, что под Могилёвым какой-то серпилек 20 танков подбил. Представляешь, какая панорама? Может, вместе подскочил. Ну что, слушай, у тебя подкорчиться нечем? С утра не ел. Честное пионерство. Давай. На, держи. А то и ты пока не подхорчишься, тебя о чем-нибудь расспрашивать бесполезно. Слушай, да как ты все-таки сюда подскочил? Прямо из госпиталя. А редакция уехала. Даже не сообщили, где их искать. Свиньи. Постой, а почему тебя в госпиталь занесло? Случайное ранение. Скользнула пуля по ребрам, вполне мог ехать. Настоящие свиньи. Соберу материал. Вернусь хоть не с пустыми руками. А где они сейчас? Дед Смоленск. Считай, тебе повезло. Обратно вместе подскочим. Слушай, ты-то ел? Нет. Ешь, ешь. А так я всегда. Забываю, товарищи. Просто неудобно. Вы такие? Военные корреспонденты. Какие корреспонденты? Какие корреспонденты ездят ко мне в 12 ночи? Вот положу всех троих на землю и будете лежать до утра, пока не удостоверим ваши личности. Товарищ Андрей, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете? Да, вас я знаю. Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты. Все кругом только и твердят, диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении его полка даже слух было о диверсантах. Я их не признаю. Если охрана ведется правильно, никаких диверсантов быть не может. Можете идти, вы свободно. Слушаюсь. Серпилин. Воврем приехали, три часа раньше здесь жарко было. 39 немецких танков уничтожили. 39! 39. А почему? Вот завтра утром, когда рассветет, посмотрите, у меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без ранья. Вот завтра будете свидетелями, если они повторят, и мы повторим. Вот, пожалуйста, один стоит, 100 метров до моего командного пункта не дошел, ничего стал и стоит себе как миленький. Там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. И сегодняшний бой тому доказательство. Доволен им, не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выдне. 20 лет не воевал. Первый бой не шутка. А сейчас в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. Шинели при вас? При нас. Так ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, просто так. Нервы треплют. Ну, а артиллерия станет бить, милости прошу, в окоп. Скажите, товарищ комбриг, почему то когда мы через мост проезжали, ни одной зенитки на нем не видели? А зачем нам этот мост? Ну, как зачем? А если обратно туда придется? Не придется. Пойду обойду посты. Прошу, извинить, Иван, вот это материал. Серпирин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что если за эту ночь не придет приказа отступить, то он со своим полком обречен на бои в окружении. Но он не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Иван, вот эта панорама. Ложитесь. Да ничего, сейчас затишье. Затишье. Лесочек видите, 700 метров отсюда. Давай сюда. Все ходишь, ходишь, ноги горят. Презентовые сапоги с училища, а других нет. Ребята мне с немца, с офицера сапоги сняли, не подошли. В подъеме жму ты голенище жесткое. Ну ничего, бой будет, обещали другие подобрать. Держи. Обопьёшься? Да. Большие потери были вчера вроде? Чувствительные. Убитых и раненых до 30 человек. Порешите обратиться. Садитесь. Что с вами случилось? Я не поеду с моим товарищем. Я с вашего разрешения пока останусь у вас в полку. Пока что? Почему? Мне кажется, вы не думаете отступать. Отступать мы действительно не думаем. Но на нас свет клин не сошелся. Повидали, как у нас, посмотреть, как у других. Поезжать, поезжать. Не разрешаю оставаться, нечего вам тут делать. Товарищ Камбрик, мне надоело бегать как зайцы, и не знать, о чем писать. Уже четвертая неделя война я еще ничего не написал. Я не знаю, может быть, мне как-то особенно не везло, но я сегодня первый раз приехал в полк где действительно подбили 39 немецких танков. Я их видел собственными глазами. Если у вас завтра начнется бой, я его тоже увижу собственными глазами. И напишу о нем. Я работник фронтовой газеты. У вас здесь фронт. Где же мне быть, если не у вас? Вы слышали артиллерию? Слышал. Вы ее плохо слушали. Сейчас немцы с двух сторон от нас уже далеко за Днепром. У вас могут быть сложности по дороге, даже если вы уедете тот же. У нас будут не просто бои, а бои в окружении. Идите, дайте мне дописать письмо. Времени мало и у меня и у вас. Товарищ Камбрик, я коммунист, старший политрук по званию. Я прошу вас оставить меня здесь. Что будет с вами, то будет и со мной. Будем живы, напишу все, как было. А обузы вам я не стану. Надо будет умереть, умру у них уже других. Смотри, Сенцов. Не пожалей потом. Я не пожалею. Скажи своему товарищу, что через минуту допишу. Пусть собирается. А нас тут на дорогу харчами подзаправили. Камбрик нам не сказал, а сам распорядился. Слушай, Миша, я не поеду с тобой. Я останусь пока тут на несколько дней. Что значит останется? До каких пор? Что у тебя материалов мало? Мало. Мало? Приедешь другой раз наберешь больше, пока и хлеб. Нет, Миша, я остаюсь. Слушай, это свинство! Ты же знаешь, я не могу остаться здесь с тобой. В редакцию снимки за меня никто не доставит. Правильно, вот и поезжай. Но это же получается, я бросаю у тебя здесь одного. Не валяй дурака, поезжай и все. Ладно. Я подскочу в Москву, сдам снимки и обратно к тебе сюда. Самое большее через три дня. Но только уж никуда ждать здесь, на месте. Слово? Слово. Слушай, давай напиши мне сто строк, что была текстовка, как подбили эти танки. Отвечаю, пойдет вместе с моей панорамой. Напечатаешься в известиях. Чем тебе плохо? Сам напишешь. Вот, написал. Потом вложите наши фотографии и отдадите женам. Остальные вам письма отдали? Отдали. В добрый путь. Возьми, передай Маше. На тебя надежды больше, чем на почте. Еще бы. Не нравится мне, что я уезжаю, а ты остаешься. Очень не нравится. Ну, я подскочу к тебе. Слово. Через сутки увижу Машу, скажу, что видел тебя живого и здорового. Будь здоров. Ни Сенцов, ни Мишка, оба не знали, что будет с ними через сутки. Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Сенцов не будет ни убит, ни ранен, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне окопа. Осенцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром под Чаусами. Пулеметная очередь в нескольких местах пробьет его большое сильное тело, и он, собрав последние силы, истекая кровью, будет засвечивать пленку со снимками немецких танков с Серпилиным и Сенцовым. А потом, повинуясь последнему безотчетному желанию, он будет ослабевшими толстыми пальцами рвать в клочки письма, которые эти люди послали с ним своим женам. И клочки этих писем сначала усыплят землю рядом с умирающим Мишкиным телом, а потом сорвутся с места и, гонимые ветром, понесутся по пыльному шоссе от колеса немецких грузовиков, под гусеницы ползущих к востоку немецких танков. Обработать рану в наилучших условиях. Но командир дивизии приказал привести его сюда. Их вы? Приказал вам. Ну что? Жив будет? Все, что можно было сделать, сделано. Ранение тяжелое. Позвольте, а кто вы такая? Я вас первый раз вижу в своем полку. Командир дивизии привез меня с собой. У вас вчера врача убил. А вы что, врач? Хирург? Нет. Я окончила зуб врачебный институт. Но других все равно нет. Серпилин. Овсяникова. Вы врач Овсяникова. Ну что ж, доктор, идите в медпункт. Там раненые в очереди на земле валяются. Сенцов, проводи. Приказ. При живом командире дивизию не принимают, перележишь, отойдешь, ты мужик вон какой здоровый. Вот, добирался к тебе, меня как видишь, оглушенько убили, глупо убили, С случайным снарядом. А кого умно убивают? У меня тоже замполита убил, я вам докладываю, тоже сирота. Знаю. Вот, замену тебе привел. Шмаков. Лектор из самого Пуркака. Лекции к нам приехал читать, а у нас, видишь, какие тут лекции. Для вашего сведения, товарищ командир полка, по мобилизации на Деники, но около года был комиссаром 42-й стрелковой дивизии. Правда, и Гражданской тут же отозвали на парт работу и снова хожу в форме только неделю. Он тоже еще месяца нет, как надел военную форму. Тоже когда-то дивизии командовал. Так что вы оба попались тут друг другу, большие начальники. Накрой меня шинелью. Знобит. там немцы говори ты же сам сказал что я еще живой Камдив. вышли к днепру и захватили мост одним ударом отрезали друг от друга все три полка все сразу в клочья если ложкарев догадается сегодня же ночью попытаться прорваться на восток может быть, что-нибудь и вытащит. Не догадается, пропал. Что это? Ужинают. Достаточно успевают за день. Товарищ-старший политрук. Товарищ-старший политрук. Вас комбриг зовет. Да, потери большие, очень большие. К началу боя полк насчитывал 2100 человек. А сейчас половины не осталось. Разрешите? Ну что, навоевался политрук. Теперь не будешь жаловаться, что нечего писать. Мы тут с комиссаром решили, нечего тебе за мной хвостом ходить, пока не убьют. Раз политрук, иди политруком роты. Справишься? Я только не командовал никогда. А ты по покомандуй. Так что добирайся во вторую, к Хорошеву. пока темно. А не доберешься, дезертир. Я в Гражданскую сразу в командира батальона шагнул. И ничего, справился. Так что же мне в нем сомневаться? Или они за 23 года советской власти хуже нас стали? Не верю. Может быть, не всегда так, как надо. Воспитывали. Но все же, думаю, ничего. Крепко. Покрепче, думаю, чем фашисты своих. Даже бывало в тюрьме. Лишний раз в этом убеждался. Про тюрьму не удивляешься? Не удивляюсь. Зайчиков рассказал мне вашу историю. Вот как вам не повезло, товарищ Шмаков. Кому вас судьба комиссаром забросила? Ответственность в квадрате, можно даже считать в кубе. Товарищ Серпилин, я не умею быстро переходить на ты. Прошу вас не придавать этому ровно никакого значения. Если я вас верно понял, вам нет дела до моего недавнего прошлого. Вы меня верно поняли. Да, но я-то его еще пока не забыл. Нет-нет, да вспомню. Так вот, чтобы вы меня до конца поняли. Время, проведенное там, считаю, прежде всего бездарно потерянным временем. Мне вернули звание, оружие, обещали восстановить в партии. Чего ж я мог еще желать. Но я хочу доказать своим примером, что со многими другими еще оставшимися там совершена такая же нелепость, как и со мной. Именно нелепость. Это вы понимаете? Понимаю. Как вас зовут? Сергей Николаевич. Меня, Федор Федорович. Ну вот и окончательно познакомились. А то кому-нибудь из нас помирать вышло бы даже неудобно. И не знали бы, какие инициалы на похоронные ставить. Эх, Сергей Николаевич, брат моего Христей в полковой упряжке. Уметь помирать, это еще не все военное дело. Чтобы немцы помирали, вот что от нас требуется. Вот вы сейчас о смерти заговорили. И я вам скажу, чтобы вы меня до самых потрохов поняли. Умереть у всех на глазах я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права. Товарищ командир рот, товарищ командир, до вас прибыли. Здорово. Здоров. Подобрали? Подобрали. В самый раз. Меня к тебе политруком назначили. Mm. Ну, ложись. Хочешь в землянке? Хочешь здесь? Утро, вечером, мудренее. Как думаешь, завтра опять пойдут? Конечно, пойдут. А что им остается делать? пять дней боев полк Серпилина сжег и уничтожил 70 немецких танков. Сотни трупов лежали перед его окопами. И немцы не хотели больше тратить на полк Серпилина танки и пехоту. Они бросили авиацию, отведя ей роль безнаказанного убийцы. Они решили смешать с землей, а потом взять голыми руками то, что останется от этого досадившего им полка. Нет ничего труднее, чем гибнуть, не платя смертью за смерть. После кромешного ада переправы в живых осталось 143 человека. Из каждых четырех пошедших ночи на прорыв из окружения трое погибли в бою или утонули, а остался в живых только один, четвертый. Товарищ Камбрик. Как вы думаете, дойдем сегодня до наших? Когда дойдем, пока не знаю. Знаю, что когда-нибудь дойдем. Пока спасибо и на этом. Товарищ комбриг прибыл от лейтенанта Хорошева из головного дозора. Наших встретили из 527-го. Смотри-ка. Здравствуй, товарищ Камбрик. Здравствуй, дорогой. С прибытием в дивизию. Тебя за всех. Вот. Явились, товарищ Камбрик. Говорят, командир дивизии здесь у вас. Здесь. Вынесли командира дивизии. Как вы. Только пошли к нему. Продолжайте движение. Здорово, лобов. А Товарищ лобов. дивизии, у командир особого уполномоченный особого явился в явился в Привел с собой отряд в составе 19 человек. Опустись пониже, зовет. комбрик Серпилин принял дивизию. Пропортуйте ему. Разрешите доложить. Вынесли на себе знамя дивизии. Старшина Ковальчук вынес на себе. Где оно? Ковальчук, достаньте знамя. Слушай, там в лесу пушка обнаружена. Хочу доложить комбригу. Товарищ комбриг. Ну что там за орудие немецкое? Наше. С ним пять бойцов. А снаряды? Один остался. Да, небогато. А далеко отсюда? Шагов пятьсот. Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Здравствуйте! Кто у вас за старшего? Я, старшина отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, являюсь в настоящее время старшим по команде. Вывел оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. Откуда? Откуда? Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами. Пять почерневших, тронутых голодом лиц, Пять пар усталых натруженных рук, пять измочаленных, грязных, исхлёстанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенной сюда с границы за 400 с лишним верст. На себе, что ли? Добывала да по-разному. Шли на конные тяги и на руках тащили. Лошадьми разжевались. Больше на руках. Приходилось. Ну а здесь через Днепр как? Плотом позапрошлой ночью. А мы вот ни одного не переправили. Говорят, и снаряды есть у вас? Да, один последний остался. А где предпоследний истратили? Тут километров за десять. Прошлой ночью. Выктяли к шоссе в кусты напрямую наводку и по автоколоне в головную машину прям по фарам вдарили. Они побоялись, что лес прочешут? А надоело бояться, товарищ Камбрик. Пусть нас боятся. Так и не прочесали. Дымин вокруг набросали. Командиру от нашего насмерть ранили. А где он? Фамилия. Капитан Гусев. Не записывай. Так не забуду до смертного часа. Товарищ батальон, комиссар. Товарищ батальона комиссар, разрешить доложить. Привел задержанных, задержала привел под конвоем, потому что не объясняют себя, а также по их виду разоружать не стали, потому что отказались, а мы не хотели в лесу без необходимости открывать огонь. Заместитель начальника оперативного отдела штаба армии полковник Баранов. Извиняюсь. А чего вы извиняетесь? Правильно сделали, что задержали. Так действуйте в дальнейшем. Можете идти. Есть. Прошу ваши документы. Серпилин? Здесь? Да, я комбриг Серпилин, командир веренной мне дивизии. А вот кто вы, пока не вижу. Ваши документы. Но я же баронов. Ты же с ума сошел? В третий раз прошу предъявить документы. Нет у меня документов. Как нет? Так вышло, я случайно потерял. Оставил в той гимнастерке, когда менял ее вот на эту. Откуда же я должен знать, что вы заместитель начальника оперативного отдела штаба армии, полковник Баранов? Но ты же меня знаешь. Мы с тобой вместе в академии служили. Допустим, что так. Но если вы встретили не меня, кто бы мог подтвердить вашу личность, звание и должность? Вот он. Это мой водитель. У вас есть документы, товарищ боец? Есть. Есть, товарищ генерал. Красноармейец Золотарев Петр Ильич. Воинская часть, 2214. Товарищ Золотарев, вы можете подтвердить личность человека, вместе с которым вас задержали? Так точно, товарищ генерал. Это действительно полковник Баранов. Я его водитель. Значит, вы удостоверяете, что это ваш командир? Так точно, товарищ генерал. Брось издеваться, Серпилин. Спасибо, что хоть вы можете удостоверить личность вашего командира. А то не ровен час могли бы его расстрелять. Документов нет, знаков различий нет. Гимнастерка с чужого плеча. При каких обстоятельствах оказались здесь? Сейчас я все расскажу. Пока я не вас спрашиваю. Говорите. Три дня назад, товарищ генерал, товарищ полковник приехали из армии штаб дивизии и заночевали там. Утром товарищ полковник ушел в штаб, и сразу кругом началась бомбежка. А один шофер, приехавший из тыла, сказал, что там с немецкий десант с танками. Ну, я на всякий случай поставил на ход свою машину. А еще через час прибежал товарищ полковник и приказал скорее гнать назад в Чаусы. Когда мы выехали на шоссе, впереди уже была сильная стрельба и дым. Мы свернули в проселок, но обратно услышали стрельбу и увидели на перекрестке немецкие танки. Тогда мы свернули прямо в лес, и товарищ полковник приказал остановить машину. Приказал остановить машину. Дальше. Потом товарищ полковник приказали мне вынуть из-под сидения мою старую гимнастерку и пилотку и переоделись. А машину велели облить бензином и поджечь. Только я, только я, товарищ генерал, не знал что товарищ полковник оставил свои документы в гимнастерке. Я бы, конечно, сказал, если б знал, а то так вместе с гимнастеркой и зажег. Вы слышите, Баранов, ваш боец сожалеет о том, что не напомнил вам о ваших документах. Спасибо вам, товарищ Золотарев. Вы свободны. Идите, получайте удовольствие. Есть. Зачем вам при мне понадобилось спрашивать его? Могли бы спросить меня, не компрометируя перед красномейцем. Ты слышишь, Маков, я скомпрометировал его перед красномейцем. Смеху подобно. Не я вас, а вы своим позорным поведением скомпрометировали перед красноармейцем командный состав армии, если мне не изменяет память.. Вы были членом партии. Что, партийный билет тоже сожгли? Все сгорело. Вы говорите, что случайно забыли в гимнастерке все документы? Случайно. А по-моему, вы лжете. По-моему, если ваш боец напомнил вам о них, вы все равно избавились бы от них при первом удобном случае. Но я же с оружием шел! Я против немцев оставил оружие! Против немцев! Не верю. У вас у штабного командира под руками целая дивизии была. Так вы из нее удрали. Как же вам одному с немцами воевать? Федор Федорович, о чем тут долго говорить? Я не мальчик, я все понимаю. Я смою свою вину кровью. Дайте мне роту. Взвод, наконец. Как, комиссар, дадим этому бывшему полковнику под команду роту? Нет. Взвод? Нет. По-моему, тоже. Данные нам здесь с комиссаром властью выражалны вредовые до тех пор, пока выйдем к своим. Твоя власть, Сербилин. Все выполню. Но не жди, что я это тебе забуду. Пойдемте со мной. Без веры, без чести, без совести. Пока война оказалась далекой, кричал, что закидаем шапками, а пришла и первый побежал. Раз он испугался, раз ему страшно, значит, уже все проиграно, и мы не победим, как бы не так. Кроме него еще капитан Гусев есть, и его артиллеристы, и мы, грешные, живые. И мертвые. Товарищ Камбрик, вас полковник зовет. Полковник? Да, идем-идем. Как он? Три раза думал, что умирает. Нет сил смотреть, как человек мучается. А у меня, думаете, есть силы. Товарищ полковник, я привела. Это ты, Серпилин? Я, Николай Петрович. Хоть бы номер дивизии сохранить. А почему бы не сохранить? Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем. Даю тебе коммунистическое слово. Слушай, что я тебе скажу? Умер. Ни Серпирин, ни шедшие с ним люди его дивизии, не знали еще полной цены всего уже совершенного ими. И подобно им полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест. Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшие на Москву, Ленинград и Киев, Германской армии через 15 лет назовут этот июль 1941 -го года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все именно так и случилось. Что вы там видите? Докладывайте. Вижу ракеты и вспышки разрыва в тылу у немцев. От меня до места боя метров 800-900, товарищ командующий. Ваш сосед слева доносит то же самое. Но бой идет справа от него. Все происходит на узком участке фронта, прямо перед вами. Как вы оцениваете обстановку и думаете поступить? Я думаю, товарищ командующий, что на моем участке через немецкую передовую с боем прорывается выходящая из окружения часть. Разрешите произвести разведку боем. По моим сведениям, в ближайшем тылу у немцев давно уже нет никаких окруженных частей. Сейчас октябрь, а не июль. Возможно, это не глупая провокация. Сначала заставить нас ринуться вперед, потом опрокинуть, и на наших же плечах ворваться в наше расположение. Считаешь такой возможность? Но если это наш пробивается, нельзя же им не помочь, товарищ командующий. Товарищ командующий, если мы не ударим навстречу, это будет самый черный день в моей жизни. Действуй. То, что произошло в ту ночь на участке разведбата 17-й танковой бригады, заняло потом всего полстраницы во фронтовой опер оперсводке. Но самая высшая из всех доступных человеку радостей, радость людей, которые спасли других людей, была от этого нисколько не меньше. Час минут на минуту будет. Отставить врача, майор. Отправишь прямо в медсанбат. Только сначала свяжи меня с командующим армией. Раненых в медсанбат! Товарищ командующий, Докладывает Камбрик Серпилин. Вывел в ваше расположение вверенную мне 176-ю стрелковую дивизию. Здравствуй, Сергей Филиппович. Серпилин говорит. Командующий, комбриг ранен, он потерял сознание. Врач есть. Командующий едет сюда. Нельзя сюда приезжать. Надо везти в медсанбат немедленно. Товарищ-командующий, врач докладывает, что комбрига надо немедленно везти в медсанбат. Есть, товарищ-командующий. Командующий сказал, что, может быть, поспеет медсанбат до операции. Товарищи командиры и политработники, разрешите от лица командования армии поздравить вас с выходом из окружения. Что касается вашего вопроса, товарищ Маков, будет ли сохранен номер дивизии, то этот вопрос решается не в один день, ни мной и даже не командованием армии. Тем более, что в группе самой 176-й дивизии Оказалось, всего 107 человек. Да, на остальные две трети к нам присоединились. Вот поэтому и приходится рассматривать всех вышедших из окружения не как воинскую часть, а как временно сформировавшуюся в условиях окружения группу, которая как таковая выполнила свои задачи. Товарищи командиры, после торжественного построения митинга... Весь наличный состав будет срочно переброшен в район Юхнова в распоряжение командования фронтом. Товарищ Данилов, у вас есть Да. Сдача оружия уже произведена. Какого оружия? Трофейного оружия, которое имеется у личного состава. А почему нам его сдавать? Трофейное но или не трофейное, это наше оружие. Мы с ним пробивались. С какой стати нам его сдавать? Нашего или вашего оружия в армии нет. Военнослужащим направленным на сортировку и формирование иметь на руках оружие вообще не положено, а трофейное во всяком случае. Незачем тащить его в тыл, тут не о чем говорить. Это еще неизвестно, есть о чем говорить или не о чем говорить. Мы еще подадим рапорта, чтобы была сохранена наша дивизия. Мы этот вопрос не будем здесь дискутировать. Не будет дивизии, будет дивизии, не нам это решать. Есть указание и трофейное оружие, надо сдать, товарищ батальонный комиссар. Обидно. Обидно все это. Очень обидно. Перед людьми стыдно. Забудем, что на нас вот это. Вам не стыдно? Разрешите войти. Товарищ батальонный комиссар, разрешите обратиться? Слушаю вас. Товарищ батальонный комиссар, комбрига отправили в Москву. Я сам проводил его до самолета. Комбриг ничего не приказал передать? Приказал. Приказал передать, что не умрет, не для того шел. Спасибо, товарищ Сенцов. Спасибо. Идите. Может, успеете еще... Борду снять до митинга, а то заросли, как Только на перстного креста не хватает. Есть. Прошуте готовиться к построению. Выполняйте. Стойте людей. Я бы попросил вас задержаться надо словом. Аустер. Не готовься вот, садитесь, блеетитесь. Что вы все Под бобрызком, помните? Вы меня задержали. Так точно. То, то я думаю, где я этого политрука видал. Ну, садись. Слушайте. А как тот мой товарищ, который у вас остался, Люсин? А, младший пулитручок, в лихой фуражечке. Между прочим, интересная личность, надо сказать. Три дня воевал вполне прилично. Ну, а как только положение маленько стабилизнулось, сразу к начальству рапорт, мол, насильно, самоуправно, и уехал в свою редакцию. Мы его за эти дни боевым даже хотели к медали представить. Ну а как смотался, конечно, похили. Да. Слушайте, а летчик майор? Ну вот этого я не знаю. Этого на второй день ранили. И где он теперь? В небе, на земле или под землей? Мне неведомо. Садись. А, вот а тебя, значит, по-прежнему зовут Иванов, и на тебе вся Россия держится. И на мне, на моей фамилии. Слушай, а ты же был тогда пом по тылу? А, был. Когда через немцы пробиваешься, где вперед, где зад забудешь, Что в морду бьешь, что как конь легаешься. Был пом по тылу, стал разведбат. Жаль, что тогда не остался. Вместе бы воевали. Ой, меня всегда ранили. Только ты не верил. Ну, все возможно. Ну а как, зажило? Зажило. Жаль, не остался тогда. Вместе бы топали. Я потопал. Широка страна моя, родная. Не переживай. Подожди, еще въеду я в Германию на своей тридцатьчетверке и тебя на броню подсажу. Конечно, если не выйдет нам до этого с тобой со святыми упокой и фанерная память со звездочкой. Я просил вас задержаться, потому что вы знаете ваших людей, мы их не знаем. Как по вашему мнению, можете вы полностью отвечать за каждого из людей, которые вышли вместе с вами? Отвечать? Да. Да, по-моему, они сами ответили на ваш вопрос тем, что не остались у немцев, а с боем вышли к своим. И потом мы перешли в фронт, мы у себя дома. Я не понимаю, что вас волнует. Меня ничего не волнует, товарищ батальонный комиссар. Меня как человека, который отвечает за свое дело, интересует. Не может ли среди людей, вышедших вместе с вами, оказаться лиц, которые присоединились к вам в своих целях? И лучше знать об этом сейчас, чем потом, когда будет поздно. Нет у меня таких лиц. Одного подлеца выявили расстреляли, не дожидаясь вашего совета. Другой подлец, может быть, слышали, полковник Баранов, сам застрелился. Насчет рано или поздно... Так мы в последнее время слишком часто и слишком рано начинали думать, что человек не внушает доверия. А потом слишком поздно спохватывали, что он все-таки внушает его. Тогда у меня все. В моей имке есть два свободных места. Могу предложить вам. Бойцы и командиры, 17 танковая бригада не забудет ваш подвиг и наше братство в ночном бою отметки 211, где мы подали друг другу руку боевой дружбы. А наш бат всегда будет гордиться, что вы вышли к своим на их боевом участке салют в честь боевой дружбы! Смерть фашистским оккупантам! Товарищи бойцы, командиры 176-й стрелковой дивизии, в честь боевой дружбы салют! Как же это ваше не согласилось оружие сдать, а? О, Я бы вами командовал, ни в жизнь бы не согласился отдать. Ведь вы же сами эту трофею у фрицев забирали. У кого, у кого? У фрицев? Фашистов теперь так зовем, фрицы. Ну. Не слыхали там в окружении-то? Нет, не слыхали. Э, значит, совсем оторвались от мира. Это точно оторвались от мира. Вот меня, например, взять. Я уж почти три месяца за баранку не держался. Э, милый, а мало кто за что по три месяца или больше того не держался. И ничего, терпим. Едем и не жалуемся, а он за баранку слезы льет. А вот сейчас увидим. Присядем. если заметить. Подождем еще минутки 3-4. 3-4. Вал в не часами лежишь на земле, пока немцы идут по шоссе. Тишина такая, что дыхание слышно. Да, мне это знакомо. Я тоже отходил с остатками своего отряда из-под Ломжи. Из-под Ломжи? Да. Почему вы пограничник в особом отделе? А где они теперь, границы? Я рад, что вы перестали обижаться. Честно говоря, мне самому эта история с оружием не по душе. По машинам! Знаете что? Я вас покину. Поеду на грузовике в центре колонны. Полковой комиссар впереди, вы позади, а я в центре. Так будет лучше. А Товарищи доктора, оставляю на ваше попечение. Порошев, я с вами! <связь> Никто из них не знал, что уже несколько часов тому назад немецкие танковые корпуса прорвали Западный фронт и, давя наши армейские тылы, развивает прорыв на десятки километров в глубину. Никто из них еще не знал, что эта вынужденная задержка у моста в сущности уже поделила их всех на живых и мертвых. Как вы себя чувствуете? Ничего, спасибо. Просто немножко температуры. Но это пройдет. Вы курите. Я не курю, но люблю дым. Идите Скорей, в кусты, останетесь целы. Скорей, будет поздно.